Здравствуйте, меня зовут Максим, я гражданин Бельгии, вот уже 15 лет, живу здесь, работаю гидом, меня часто можно встретить на улицах, и по мне немало написано в интернете. Пять лет назад я закончил курсы гемологов при ХРД. Хогесрат вандеман. В переводе Высший совет по бриллиантам. Это научная организация, в частности, она выдает один из самых строгих в мире сертификатов на бриллианты. Мой отец был геологом. Стыдно было бы жить здесь и не узнать побольше про бриллианты. Я дипломированный оценщик и я помогаю моим клиентам осуществить мечту и при этом не залезть в долговую яму. Почему купить в Анферме? Да потому что это дешевле, чем в России на 30, а то и на 50 процентов. Почему дешевле? Да потому, что 80% всех алмазов мира проходят через Антверкман. И мы будем покупать в магазине одного из дилеров Антверкманской биржи. Как я работаю? Вы звоните или пишите мне, я подробно объясняю, какие камни вы можете купить и по какой цене. Два бриллианта с одинаковым весом, например, в один карат, будут отличаться по цене в 20 раз. В зависимости от качества камня поговорим и про права. Они в Атверке уникальны. Вы сами сравните цену с той, по которой сможете купить в России. И решите, стоит ли грассвечь, то есть поездки в Атверку или нет. Если да, согласим дату приезда.